Как происходит работа с каналом? То есть роликов много, это каждый день. Какая, какие обязанности у тебя? Может быть, менеджер YouTube угу. это все делает там, механику ручками. Вот Как это устроено? Какая механика работы? Да? Мы всегда собираем ролик, его отсматриваем. Я выбираю, что в сайт на превью предлагаю это предлагаю название пишу текст описания исходя из названия подбираю теги с помощью программы видайкиу ну плюс сам понимаю что может попасть в тренды что нет и э, все это согласовываю то есть каждая обложка проходит согласование каждое название проходит согласование каждый ну теги я не согласовываю соответственно у нас может быть иногда даже две обложки в первый день живого трафика и второй, когда включается, допустим, Google Adwords, да, он прошел модерацию чуть позже, и мы сравниваем конверсию, какая обложка была лучше. Такой показатель есть в новой бета-версии студии YouTube. То есть YouTube рекомендует 100 тысячам людей нас и, допустим, 5% кликает на нас, а по другой обложке кликает всего 3,5. Конечно же, мы оставим ту, у которой 5% конверсия. В клик. То есть проходит три дня, когда аналитика подтягивается, да. мы смотрим за первые 2-4 часа да. и за следующие 2-4 часа. Там каждый день есть общая средняя конверсия обложки, есть за каждый день. И мы смотрим, какая была в первый день, какая была в второй. И потом уже смотрим дальше, какая она дальше идет. Угу. И вот наблюдая и сравнивая обложки, то, что вот сейчас обложки у Косенко, это с теми рекомендациями, которые были из полученного опыта. Может быть, ты расскажешь, может прям покажешь обложки, почему вот так вот делаете? Ну понятно, яркая картинка, может быть, известные личности, что цепляет больше, если вы сравнивали эти обложки? На самом деле, максимальная конверсия, которую мы добивались, порядка девяти процентов. На самом деле, все равно люди кликают на известных людей. Им это интересно. То есть, если есть Айза, там бывшая жена Гуфа, и жена Тимати, да, то на нее кликают. Если там есть Петр Осипов, он известен как основатель бизнес-молодости, на него все равно кликают. Если это Романович, Сергей, известный актер, на него все равно кликают. Плюс всегда должна быть какая-то интрига и цепляющая надпись. То есть человеку какая-то эмоция на лице, какая-то интригующая надпись, что хочется кликнуть и узнать, а что же там внутри. И каждый раз это по-разному. Опять же, YouTube может тебе порекомендовать одной аудитории, может, другой, как она среагирует ну, непредсказуемо. 70% трафика идет с телефонов, как известно, сейчас, в 2018 году. И чем крупнее текст и обложка, тем лучше. Люди пытаются нарисовать там общий план, какую-то, сделать целую композицию. А надо сделать что-то крупно, яркое, чтобы это на телефоне зацепило тебя и ты кликнул. Но дизайнер делает обложку, понятное дело. А у нас есть штатный дизайнер, и есть мой личный знакомый дизайнер, который делает для YouTube, для многих блогеров. У, нее, у него есть свое видение, он как бы понимает тренды YouTube, понимает, на что кликают, на что нет. И иногда рисую я, когда он занят. Конечно, мои обложки заходят хуже, вот, и большую часть делает дизайнер. А вот дизайнеру ты с оптимизировал ролик, ты просто скидываешь его дизайнеру, и он сам придумывает, что писать. Нет. Э или э какой-то ТЗ есть. Да, я всегда пишу дизайнеру ТЗ. Обязательно фон должен быть другой, то есть крупный план, то есть вырезанный человек или его лицо. Какой-то второй человек в кадре, если это там интервью, либо что-то. Обязательно текст, который мы согласовали. Мы надо переделываем по 3-5 раз текст, который на обложке. Вот, то есть дизайнер хочет от меня всегда ТЗ, но я даю возможность ему предложить варианты. Не всегда он угадывает, не всегда я. И в итоге принимается решение, которое решили вместе команды, ну и Сергей. Окей, okay, а мы можем пробежаться по нескольким роликам, ты расскажешь, там, вот почему именно такой заголовок сделал, может быть, какие-то фишки ну, да, записать, ну, немножко такую механику, давайте, связанную давайте с посмотрим. оптимизацией. Смотрите, вот одно из самых высоких показателей, да, это хайповая история, где маржа, которая связана была с Портнягиным, и, насколько я помню, у нее самый высокий показатель. «Где моржа» — это известный хайп, который был с Портнягином и в первый месяц, в первый день просмотров он достиг у нас больше 12%. Вот, 11,9, дальше в другие дни чуть меньше, но среднее все равно 6,9. То есть это всегда интрига, обычно вопрос, и одно-два персонажа на картинке. Соответственно, мы сделали фон. Это был первый нулевой выпуск, когда канал исполнился год, вот. И потом мы стали а, также называть а, номера у выпусков. Сейчас, в принципе, когда идет влог каждый день, то мы продолжаем их также называть. Ну вот, где моржа, это прям самая больная точка. <laughs> И в нее попадают, из-за этого это хорошо сработало. Розыгрыш, естественно, тоже может сработать. Ну, попал вот, в ДТП. Да, Акс, попал. Ну то, что тоже. Да, попал ну. в ДТП, мы думали ставить на обложку, например, да. И вот это два ключевых слова – ДТП, розыгрыш, плюс оно цепляет. То есть ДТП – это всем всегда интересно, кто что. Афоня и Гаврилин. Тоже мы по Гаврилину попали в топ на десятое место, насколько я помню это видео. То есть в первый день у нас 7,2 – это хороший показатель. В среднем он у нас по Ютубу от 2 до 10%, начиная от 8% примерно, видео почти всегда попадает в похожие кому-то и там как-то задерживается по обложке. Вот такой лайфхак расскажу, то есть стремитесь, чтобы у вас было 8%, это хорошо. Если совсем хайповая тема может в первый день достигать и 20%, как то видео с дневник хача, вот у этого было 22% в рекомендациях. Дневник отчая «Трансформатор», да, ну, совсем хайп-хайп прям, да. Я бы рекомендовал просто делать э, либо улыбки и смех, либо, наоборот, э, ужас и какое-то опасение, в любом случае, да, как драматургия, какие-то должны быть эмоции. Текст, который интригующий, крупный текст должен занимать там одну третью экрана точно. Казалось бы, интересная косинка спасает от коллекторов, но, видимо, не очень яркая, может быть, все-таки бабушка не всех зацепила. У нас 5,5 в первый день, потом меньше. Среднее 4,5. Угу. Но я еще смотрю на оптимизацию заголовков, там, как выбраться из долгов. То есть все время а, плюс к хайповым там, фа фамилиям, которые можно прицепиться как в похожие, добавляются какие-то популярные ключи, там, таких часто задаваемых вопросов, так сказать. Или, правильно а, я Да, YouTube это всегда how to, то есть как что-то сделать. Больше всего в топ попадают такие запросы, как чему-то научиться, и мы стараемся это использовать, если это подходит под видео и в целом вот последнее покажу петр осипов например ну, эксперименты над людьми это 7.4 да, петр осипов эксперименты над людьми он действительно там проводит как бы эксперимент об этом рассказывает это из видео и да соответственно в первый день у нас было самый большой трафик 7.4 дальше 6.7 очень неплохой показатель и вот 5.8 средний тоже очень неплохо с точки зрения описания что вообще в оптимизации по твоему мнению больше задействовано только заголовок или что-то все-таки описание дает прописывание ключей из тегов в описании насколько это важно и когда ск... уже раскручен канал я скажу так никто не знает до конца насколько это важно но по-прежнему работает то что Ключевое слово должно как минимум из названия 2-3 раза попадать в описание. Тогда YouTube видит, что об этом действительно. Третий момент, который YouTube внедрил, это ваше слово, которое вы написали в названии, в описании, оно должно быть в речи. YouTube уже давно распознает слова, и он автоматически добавляет субтитры. Можно зайти в субтитры, увидеть все ваши слова, которые вы произнесли и их отредактировать, ну то есть там поменять окончание и так далее, или добавить еще одно, YouTube, то есть он из аналога превращает в цифровой формат, и он смотрит, а не кликбейт ли это, то есть название написали одно, в описании то же самое, а говорят совсем о другом, как же так, что-то здесь не так, и поэтому нужно редактировать субтитры и туда добавлять тоже по возможности ключевых слов, ну если, конечно же, они как бы есть, но YouTube после первого анализа он видит, что субтитры отредактированы, что все поправлено, ребята стараются и доверяют субтитрам. Uh -huh. То есть, если вы хотите какой-то кликбейт и подраскрутить видео, ну, редактируйте не только название и описание, но еще и субтитры. YouTube это потом помечает, что субтитры тоже отредактированы. Он прям э, в ролике показывает надпись субтитры, то есть они есть, они новые, они изменены. Супер, мы пробежались по Сергею Косенко, очень интересно, и э, есть еще несколько каналов, которые связаны с бизнесом, какой-нибудь из них, как бы задачи канала, uh -huh. при том, что это очень узкая ниша, uh -huh. что это дает, как видео используется для этой компании, насколько она помогает, и зачем вообще YouTube-канал, вот э, на примере Аутелла, например. Ну да, э, на данный момент сейчас уже не работаю с Аутеллом, но более полгода работали, Аутелл Грунбаум, э, это два канала по автомобильной тематике, где оборудование для автосервисов достаточно дорогое оборудование, да, там стоимостью Стоимость. примерно плюс-минус 100 тысяч рублей. И очень узкая аудитория, которая готова покупать такой прибор себе, не дешевый за 10 тысяч рублей, а за 100, который может диагностировать любую машину, делать с ней все, что угодно, перепрошивать карты, перепрошивать мозги. Тематика ну, И, по этой да, понятно. Да. Угу. и э, с точки зрения бизнеса на них нет больших просмотров у канала там с точки зрения ютуба да это небольшой канал это а вы откроем да давай это три просмотров всего давай грунбаум, что ли? канал грумбаум посвящен оборудованию имеет всего три тысячи подписчиков но тем не менее он рассказывает о всех тонкостях работы то есть то что автомеханик не знает и может быть не умеет он может прийти сюда как обучающий курс бесплатно пройти просмотреть и э, самый большой то есть э, это брендовая история и эти видеоролики встраивают на лендинг пейджи которые повышают доверие при покупке то есть люди если не убеждены они смотрят видео и понимают что блин э, будет все ролики обучающие о том как же пользоваться этим устройством и у нас всегда сможем разобраться то есть нет такого что мы за 100 тысяч покупаем что-то и непонятно как этим пользоваться и если посмотреть что попало в похожие видео то самый большой это как проверить регулятор давления common rail то есть это более общий запрос который э, попал в похожие видео к большому видео там на 100 тысяч просмотров и оттуда э, благодаря хорошей там обложке да было что то интересное, двигатель что-то там показывают э, мы Получили там много просмотров, и люди, то есть, которые просто разбирались с регулятором давления в каком-то автомобиле, поняли, что это можно не руками как-то проверять, а крутым прибором. И начали смотреть и принимать решение, а стоит его покупать, не стоит, уже зашли на сайт там и так далее. То есть на этом сайте уже напрямую есть официальный сайт, можно перейти и можно сразу увидеть стоимость самого там от 37 тысяч. И здесь как раз то самое видео как это работает, да, как вообще им пользоваться. Это привязано к конкретному видео или это их основной сайт, или это лендинг этого продукта конкретно? Это основной сайт, основной сайт, который приносит заявки. Соответственно, там видео не на главной странице, оно как второстепенное, обучающее и так далее. И, конечно, все это фиксируется, переходы. Из моего опыта конверсия через видео и далее в продажу может достигать такой же конверсии, как с сайта. То есть, если люди пришли по рекламе на сайт и сделали заявку, такая же конверсия, когда люди пришли через видео на сайт и потом сделали заявку. То есть, если сквозную аналитику посмотреть, то через видео конверсия, пришедшие через видео конверсии уже в лида, такая же, как с контекстной рекламы. То есть, у нас конверсия на сайте с Ютуба? такая же, как с контекстной рекламы, при том, что она идет с, в основном с органического да. трафика. Органический трафик с YouTube такой же, как с платной рекламы в контексте. Можно сделать такой вывод, но по цене лида мы здесь не можем говорить стоимость. Мы не замеряли цена лида с YouTube. Угу, угу. Я знаю, что у тебя был такой же опыт, вот, ну, похожий опыт, что по идее из горячего трафика YouTube должна быть более эффективная реклама. Но это вот именно то, что… То, что… Мы расскажем видео да. на канале на, на моем канале, Павла Доктора. Вопрос такой, какой плюс для бизнеса от наличия такого канала? Я сейчас формулирую, угу, что ты угу. говорил. Первое, мы делаем видеоролики, которые показывают будущим покупателям, что эта система, мы вас не кидаем, мы показываем, как она работает, что нужно делать. Угу. Те, кто ее купил, это как такое, инструкция. Uh, как работать и они как раз может быть основа трафика в том числе mm -hmm. Это видео, присутствующее в YouTube по этим низкочастотным запросам, не, может быть не обязательно низкочастотным, но да. это узкая ниша. И по ним вы наверняка вышли в топ по многим запросам. То есть если кто-то вдруг интересуется такой системой, он начинает видеть ролики данной компании. Какие еще плюсы от работы с YouTube-каналом? Ну, то есть, например, какая-то подобная компания думает, вот, ей нужен YouTube или нет? На мой взгляд, YouTube нужен всем, потому что YouTube – это бренд, это лицо. Очень много когда перед тобой лендингов, где красивые надписи, красивые картинки с фотостоков, но нет понимания кто за этим стоит, как это работает, и когда вживую показывают, а как же оборудование работает, а что мы можем сделать. Он стоит 100 тысяч рублей, можем с ним работать как с Мерседесом, так и с Kia, и с любым брендом, и показывать вот это, вот это, и продавать себя как эксперта с помощью этого прибора дороже. И тогда человек понимает, хорошо, я с помощью этого прибора заработаю больше, я теперь понял, что я с ним смогу уметь, и я не боюсь его покупать за 100 тысяч, потому что я разберусь с ним. То есть это бренд, это доверие. По сути, это бренд и доверие основная часть, плюс со временем с органикой, либо с рекламой, если ты за рекламу смог убедить за 30 секунд, приходят и заявки, ну уже вторым <кхм> вторая как бы… Вторым часть. Да, ушел, вторая часть. Поэтому я считаю, что YouTube – это работа в долгую, вот, на нее нужно всегда выделять время, продумывать, может быть, за раз снимать несколько роликов, как мы это делали, за день снимали 4 ролика. и это все равно очень большая репутация. В этом году мне звонил генеральный директор э Кирилл Викторович и сказал, что они получили награду, вот на последнем видео, они получили награду за лучшую компанию. Соответственно, компания Outel получила лучш награду «Лучшее диагностическое оборудование года» по версии премии «Золотой ключ 2018». То есть, как бренд, их признали на рынке. И как мне сказали, Павел, спасибо за работу, которую мы проделали, потому что в целом... Мы номер один, то есть смотрят на лидеров и покупают, соответственно, больше у нас, то есть мы в топе как и по имиджу, так и по всем ключевикам, которые низкочастотным в YouTube есть, да, то есть наше оборудование покупает не у другого дилера за такую стоимость, а у нас, потому что мы бесплатно даем YouTube канал, мы поддерживаем, мы рассказываем, как работать с оборудованием бесплатно. То есть, получается, мы даже говорим не то, что о YouTube-канале, мы говорим о видеомаркетинге в целом. Да. То есть, мы говорим о создании видеороликов, которые раскрывают экспертность компании. Да. И не обязательно только на YouTube. Эти ролики можно в социальных сетях использовать, и в том же Инстаграме делать версии вертикального формата, и через какие-то другие блоги, влоги. там. То есть, много инструментов. А, но YouTube это как основная площадка, которая как, тоже помогает, приводит к результатам и она и как хостинг. Собственно, да, но вторая площадка по поиску в мире после Гугла. первое, что показывает YouTube по слову там запрос плюс слово видео, это будет, конечно, ютубовский ролик. Это не Инстаграм, поэтому все ищут все в Ютубе. поэтому да. Мир цифровой сейчас, все видео смотрят с телефона. А, и получается, что если у нас а, даже узкая ниша очень. Это не значит, что нужно, не, у нас не будет трафика, зачем идти в YouTube. Мне кажется, именно там, когда все друг на друга похожи компании, если у тебя будет… YouTube канал влог и вот это вот содержание, те полезные советы по этой узкой нише, то это будет главным ключевым преимуществом, скорее всего, данной компании, что, наверное, было сделано для вот данных. Да, правило такое, как и в инфобизнесе, чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем, нужно дать что-то бесплатно, максимально полезно об этом рассказать, и люди тебе доверятся, у тебя будет кредит доверия в отличие от всех других лендингов и компаний, которые существуют по рекламе, и еще в далекие 50-е или 60-е а Гилви написал в книжке своей о рекламе, что он рассказал все секреты рекламы, как он ее делает. Другие рекламы сказали, что сумасшедшие люди начнут делать рекламу сами, зачем-то все рассказал. А в итоге он получил большой приток клиентов к себе. Потому что ему поверили, сказали, вот он все честно рассказал, как это есть. Мы, конечно, пойдем к нему он профессионал. Круто! И вот сейчас нас послушали, или уже, может быть, сами пришли к этой мысли: что да, нужно, мы так хотим используя стратегии действовать, но там денег мало, может быть мы сделаем сами, и это можно делать и нужно делать самим на первом этапе обязательно, но вот как видеомаркетолога, какая твоя основная задача в функции донести эту экспертную информацию до их потенциальных клиентов бизнеса, ты зачем нужен как видеомаркетолог и твоя команда? Ну, в первую очередь, есть опыт успехов и неуспехов, да, то есть, я могу рассказать кучу неуспехов, которые не стоит делать, потому что они скорее не сработают. Это первый момент. Второе. Там, я долго обучался YouTube и всем настройкам, которые сэкономят вам время, да, и деньги, соответственно, которые вы. Ну, как минимум, время вы свое сэкономите, потому что нужно проходить обучение Google AdWords, да, там сертификат сдавать, чтобы нормально его настраивать. Второе, нужно в Ютубе тоже понимать, что сработает, что выстрелит, а что нет. Какая коллаборация сработает, какая нет, какой тип формата зайдет, какой нет. Даже как настроить бизнес-рекламу на Ютубе да, в первые пять секунд, что сказать, как привлечь внимание, нужно это уметь или хотя бы провести ряд тестов чтобы понять, что выстреливает больше. То есть можем снять 5 э, дублей бизнес-рекламы и понять, что выстреливает, а что нет. И уже на этой аналитике сказать, ну вот в это мы будем вкладывать деньги в рекламу, а вот это нет. Э, но вместе с этим люди все равно могут снимать сами, смотреть эффективность и уже после своего опыта, положительного или нет, приходить к профессионалу, как часто и бывает. Есть рекламные источники, которые не всегда работают, нужны только для рекламодатели, это какие-то дешевые просмотры и показы да, в Google AdWords, но они совершенно не приносят трафика такого, который будет генерить лиды, да, будет генерить подписчиков. Вот. Есть, соответственно, очень много настроек, 500 настроек в Google AdWords, как все-таки выбрать свою целевую аудиторию, которая точно, может быть, будет дороже, да, но она точно будет целевая, и с конверсией придет точно на заявки, и вы уже сами их закроете в продаже, mm -hmm. Ну если про бизнес говорить. Расскажи о тех экспертах, которые тебе нравятся в области YouTube ютуба mm -hmm. видеомаркетинга, <laughs> наши и зарубежные. У меня есть целый ролик про экспертов. Вот, его не очень любят наши русские эксперты, потому что все говорят по-разному. Вот. И я обучался. Ну, самым первым, с кем я познакомился, это Денис Коновалов вот, в Ютубе вот, еще в 2015 году, когда первый раз YouTube проводил видео People, вручали первые золотые кнопки. Ему доверяю очень сильно. Вот На втором месте, наверное, это. Эльдар Гузаиров, вот, потому что ну, он харизматичный, с ним интересно общаться, с ним легко. Вот почему как бы, я больше его слушаю и смотрю, потому что с ним интересно. Эм, периодически выступает на конференциях, мы встречаемся в Москве, то есть я у него обучался. Эм, из э, российских, наверное, еще есть парочку, но они менее известны. Я скажу еще, видео SEO, э, э, это Сергей Вайтюк. Вот, он канал тоже… Видео SEO. Видео SEO канал так, Он Заполнен да, там да, много Да, Сергей да, Вайтюк, он тоже YouTube Certified, как и Денис Коновалов и э, Сергей, они YouTube Certified сдали экзамен по YouTube, развития канала, это уже что-то значит. Из американских э, смотрю многих, но больше всего нравится экспертность, мне кажется, это у э, Дэрол Ивс, вот, американец, кто же в возрасте, там ему за 40, по-моему. Он ведет несколько миллионов каналов или довел с нуля там, до миллиона подписчиков или миллион просмотров в месяц. И он работает с крупными брендами. Он проводит раз в год конференцию, да. вот я смотрел ее онлайн да, платно, Амер... ну как бы в Лос-Анджелесе, прямая трансляция. Хочется поехать к нему обучаться уже. Ну и второй из американских – это Тим Шмойер. Он тоже видеокреатор, по-моему, называется, или креатор-студия. Видео-креаторс канал называется, они вместе коллаборации с DRLYS проводят, они дружат, ну и видно, что это люди-эксперты, им тоже у них есть дети, это люди там примерно 40-37-40 лет возраст. Ну это люди, у которых есть опыт, я им доверяю. Вот так. так. Супер. Ну в общем, ты справился на 5 после обучения моими вопросами. Да. А, так что еще раз а, приглашаю посмотреть ответ на видео, которое будем размещать на канале. Да, ну, на моем Павла. канале. Я предполагаю, что наши видеоролики они немножко разобьются на темы, чтобы угу. у нас не было часового видео. Да. Вот, может быть, так же и ответно. Много всего интересного. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. До связи.